США собираются признать геноцид армян. А геноцид индейцев они признать не собираются? Как передает ДейАС, таким вопросом задался в своем телеграм-канале российский военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Короченко. Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Байден в разговоре с Эрдоганом заявил, что назовет события 1915 года так называемым геноцидом. Предшественники Байдена избегали такого определения. Правительство Турции признает факт массовой гибели армян, однако выступает против использования термина «геноцид» и считает завышенным число жертв, на котором настаивает армянская сторона. По мнению Анкары, гибель армян была не результатом целенаправленной политики правительства, а следствием гражданской войны в Османской империи, жертвами которой были также турки. Почему такой мощный, мощно табуированная тема геноцида армян? Я думаю, она связана с тем, что э, эту тему очень э, хорошо пыталась разыграть э, Антанта, ну и европейская, так сказать, прису, присутствие в османской э, последний период и уже в республиканский период. Они эту тему разыграли очень сильно, как э, э, вина мусульман, а невинные – а это армяне, да. христиане. Да? Хотя на самом деле, конечно, там было побоище с обоих сторон. Да. Но насколько оправданы цифры, которые доводится слышать? А э это э вот, да, это наша общая такая проблема. Полтора миллиона, два это... миллиона. Там всего-то по э учетам было полтора миллиона армян. Турция, это Общее вообще, население да, армянское от Османской а, империи. И поскольку какая-то часть сохранилась, нельзя говорить, что это полтора миллиона, я думаю, даже в конце концов, здесь эм, сами вот такие как бы, потери из-за того, что стреляли, убивали и так далее, были, может быть, не такие велики, но... Очень вот многие депортация. умерли с, с голоду от болезней, потому что это, их вывезли просто. Ну, как сталинские, ну, как, Сталин, как сталинские депортации, да, да, да, да. И в результате и оба этих вопроса в результате сейчас стоят, стоят блоками да, на пути да, Турции да. в Европу и армянский геноцид и курдские да, вопросы. Да. Никогда ничего подобного тому, что сейчас происходит в исламском мире, не было. Но ну, взять даже пример э, турецкой э, османской империи. Да, были христианские меньшинства, но их никто не уничтожал. Существовал порядок отношений между религиозными общинами. Но ведь до сих пор в руках мусульманина, араба, ключи от храма гроба Господня. Это все с тех самых турецких времен, когда мусульманин был ответственен за безопасность, за хранение христианских святынь. То есть был такой выработан образ взаимодействия этих общин который нельзя было, конечно, назвать режимом наибольшего благоприятствования. Но люди жили, исполняли свои религиозные обязанности, существовали патриархаты, церковь существовала. ...вы экзадамызан кутсал анысыны bazы ülkelerце гündелик политик amaçlara алет edildiğini görmek ise bizi üzмектедир. 10 иллардир bu konunun Parlamentoların gündemine taşınmasının yarattığı gerginlikler, iki halkın yakınlaşmasına hizmet etmemektedir. Tersine, hasmane duyguları kışkırtarak barışmanın gecikmesine yol açmaktadır. Öncelikle dostluk ve samimiyet köprüleri kurulmalıdır. Üçüncü taraf ülkelerin işte bu yönde teşvik edici bir katkı sunması arzulanmaktadır ve geleneklerinde var olan komşuluk bağlarının Türkiye ve Ermenistan resmi makamları arasında da canlanmasını ümitle bekleyenlerden olmayı tercih ediyoruz. Sayın Recep Tayyip Erdoğan hem Başbakan hem de Cumhurbaşkanı olarak Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bu vesileyle mesajlar yayınlayan yegane devlet büyüğü ol.